Стоп, у нас на борту важнейший специалист, нахера мы вообще полетели мерить радиацию над реактором? Очевидно, чтобы его облучить, ведь под радиацией он еще круче. Авторам просто понравилась фотография, и не задумываясь о контексте, ее экранизацию они вставили в фильм, ну и добавили дым, А еще можно было бы добавить огня, фаерболов и летающего дракона с бюрером на спине. Быстро пал пес.